партнер не шои. все, садимся за партнером Артем, Артем, бегом садимся Уля, садимся садимся Рома, бегом Артем, бегом Артем все, Дашенька, садись еще несколько слов я хотел вам рассказать про э, настоящие операционные системы, что они не всегда бывают платные, а иногда они бывают бесплатные. Арчев, Арчев, Арчев, Арчев, Как вы думаете, сколько стоит операционная система УМУТУ на самом деле? Бесплатно. 37 тысяч еще варианты. Богдан сказал бесплатно. Он по меня слушал. Молодец. А может быть знал. Бывают... Бывают программы, которые продаются бесплатно. И они будут по качеству быть им хуже, чем внублены. А тогда объясните, почему э, вот есть платный Windows и бесплатный бунт? Почему иногда э, все-таки люди себе устанавливают на компьютер Windows, а не бесплатный Вообще цена просто... А кто еще может сказать? Андрюша, цена... у меня есть Андрюшенька, как ты думаешь? Я вроде продвинутый а. у нас Думаешь, что хуже работает, но на самом деле не обязательно хуже, может и лучше работать, но есть такое дело, как привычка. Если ты привык э, работать в одной программе, даже если она платная, то потом очень трудно пересесть на другую, даже если она бесплатная, и только из-за каких-то катаклизмов или из-за каких-то больших усилий ты можешь перейти на другую программу, которая может быть лучше, может быть бесплатная, но она другая. Ну что же. Я думаю, что у нас довольно интересно прошла игра. Ну, Что-то вы узнали про программу, про персональные системы. И я тоже взлёк для себя опыт, как такие игры проводить. Может, что-нибудь еще придумаем? Спасибо, спасибо вам за внимание. Да, спасибо, Андрей Анатольевич, вам огромное, что вы к нам пришли. Среди всех, пап... Даша, Даша, Даша. Среди всех пап класса Андрей Анатольевич один оказался самым смелым папой. Папа, кто пришел к вам в класс, да? И побоялся, все стали. Большое спасибо Наталье Борисовне. Да, Наталья Борисовна молодец, съела все. Я уже несколько фоток родителям там спасибо. в группе отправила, они уже там. Лайкают и говорят, что какие у нас молодцы папы, Дима. Ксюша, а в завершении мы же говорили на занятии на понедельник, да, о, о том, какие ваши папы. Ксюша, можешь ты сейчас встать, сказать, вот, папа, какой вот у тебя, назови его, самый лучший черты характера. Можешь сказать, какой папа? Вот то, что он умный, это без сомнения. То, улыбчивый. А еще? подожди, Ксюша про папу свою скажет, а потом мы поможем. Слушенька, какой папа еще? Может, мама поможет? Попытали Борисовна. Нет, подожди, дети. А, ты хочешь про Андрею Домче сказать? Ну, скажи. Дома и замужем. Дома, вот, так, ну, Даша. Отлично. Так а трудолюбивый, трудолюбивый. даже любознательный. любознательный, он, он, он да, а очень он, ответственный. Ребята, спасибо большое за такие теплые слова. Ой, Надеюсь, услышать. что родители посмотрят, и в следующий раз тут будет уже от Бога не будет, от ну, да. желающих вам что-то рассказать. Поэтому вашим своим папам дома придите и скажите, пусть не боятся, приходят, и что-то интересное для вас проводят или рассказывают. Но ну, если бы мамам предложили, то мам наверное, нашлось бы побольше. А может и мамам предложить? А я думаю, что может быть, или не что-то будет у нас. Вот я думаю, что А так, не может да? У меня Вот. Ну, все, ребят, молодцы. Андрей, еще раз Наталья Балиславовна, огромное спасибо.